Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Сегодня мы посещаем другой объект Дом 106 квадратных метров Участок немножко получается побольше Тоже около 3,5 соток земли Здесь дом расположен туда вглубь Подальше и перед домом достаточно большое пространство остается еще Вот Здесь есть ворота С этой стороны входим в дом Дом на ту сторону располагается Пойдемте посмотрим участок Эркерный планировка и можно усмотреть за домом небольшое пространство остается, то есть дом смещен по расположению ближе к заднему двору. Здесь зона отдыха и еще осталось место такое вот. Пойдемте в дом. Входим в дом. Так небольшое крыльцо. Здесь прихожая. 4,5 квадрата, есть место для расположения шкафа, сюда попадаем внутрь дома, здесь у нас получается ванная, ванная можно сказать огромная, порядка 10 квадратных метров, канализация, вода уже в доме, свет тоже в доме заведем, ну вот, Ванна штукатуренная, в доме пошпаклеваны стены. Здесь у нас получается будет висеть двухконтурный газовый котел. Выводы для него сделаны. И выход на задний двор. проект в принципе все немножко другой. Здесь комната, спальня порядка 12,5 квадратных метров с ниже под гардеробную. Здесь еще одна спальня. Здесь уже чуть поменьше, но она практически идентичная. Только в зеркальном отражении от этого дома. Дальше мы попадаем в зону кухни-гостиной. Она получается серкерным окном, вот. теплоизоляция уложена в три слоя. Пароизоляция проложена. Канализационная вода. Все здесь есть. Здесь дополнительно будут стоять радиаторы отопления, двухконтурный газовый котел. Тяжко уже уложено. И это выход на задний двор. Задний двор вот с такой вот мансардой. Вот так.